Нет ничего. is... My ебать Это ведь покупная у него нашивка, я надеюсь Вроде нет Вроде нет, это вроде жесткий черрик это черрик вообще сковарно Кусми, это из Pro League Он вроде хорошо играет Он бустит, так скорее да, но он губит. в их клане какой будет вот нечью у меня такая же нашивка есть. вот бомбу а, возле одного из объектов. наверное наверное наверное наверное Давай, наверное я его выебу сейчас? Да, надо, давай, давай, давай. наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное он тяп. Подкат. За подкатом. Вас подкатом. Окей. Я в домике. Оп. Три на один. Граната! Граната пошла! Взорвал. 90 на первенький. Пуш, пуш, братан. Убил. Всё, на размен. Ладно, ладно, ладно. Лучший. Мы вдвоем всех вывели. Смотри, сейчас берут савик. Установите бомбу возле одного из объектов. Начинается, ёб, ходил. Ну давай, Бомба один. Взята. Палец Прига, надо было, дать на крышу. Ну Ладно. Мусоровик. Гроб, на а воде, на на воде тебя штурм, тебя. на воде штурм, мусора ВП, хорош, не дайте воду поднять, подняли воду Граната пошла, хорош, тащи братан, 1 в 3, спаси трупа Эй, вот этот труп рез наш отряд уничтожен, а -а -а. миссия провалена как вы воду пикаете, не понимаю. Погнали не двойку, Сыновите погнали голову. двойку. Двойку, двойку, двойку. Настя, Ом ты можешь резать, но ну, ёбаный рот, ты постоянно только умираешь. А? Инфу пиши какую нибудь в чат. После смерти. Вообще, у кого микро нету, пишите инфу, блядь. А? Не давайте такой ебаный дым, он нихуя не закрывает. Занасся, стой так да. и прикрывай. Бомба Я Ты как раз Два второй этаж. Двойной, Хороший, второй этаж у нас. Беримычка. Мы выиграли а -а -а. раунд. Сколько у меня дама было? Немного. Там... 90, Защитите стратегический 90, объекты. что ли? Не да, знаю, немного. Раунд начался. Или... Не, а, 808. Че глушитель не режет, режут? А. Камба. Только отдача пониже. Ну и не фикшеное а оружие, а потом оно будет как старое UMP, блядь. Потом UMP спешл выкатят, блядь. Или это уже спешл, я хуй блядь, на касс там выкатят. Инфа есть вообще? Арести, пожалуйста. Убили наших нинфы, нихуя. Че, где, кого, какой класс. Вы уничтожили. я красавчик врага. просто. Давай давай Защитите стратегические Хорошо. объекты. Раунд начался. Да, Поставил точку, чекай. Двойка, пушат. Гораза! Быстро заходит. Взорвал двоих. А, Авик на коробку. Стаивайтесь на двалю. Ну боже, флешки не работают, блядь. Дел. Резет арку, резет дальнюю. Быстрее подопушьте быстрее в арке. В арке Стевореснул. Снапский. Да, король это просто, блядь. Аху. Все бойцы противника Чего, убиты, мы победили.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 мост, мост, деревянный Алик, за еще. лучший Команда противника а разбита, миссия выполнена. Установите бомбу Подставку возле одного из объектов. Раунд начался, бомба взята. Это <связь> пидоры. Понятно, только так можно. Задание. Кранат пошла. Первый этаж штурм блядь, сидит. На мусоре еще был. Можно рисовать по дым только. Граната. Прикройте медом. Бомба взята. Найс. Nice. Настя, Не дробей, нет, кстати, такой. Лучше возьми что-нибудь. О бой. Меня э, вода. На кештурм. Бля, забайтил, сука, меня. На Ебаный медик как, блядь. А, он 7-5 играет нормально, кстати. Установите бомбу после одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Взрывайте подкат. Граната! Осторожно, граната! Заходим. Я дым дам под каплю. На подпаде! перимке долбоёб стоит. Короткую пушит. Вернулся на перимку. Ну вы одного долбоёбу не можете убить, блядь. Меня в спиду забрал, а вас, блядь, как он ебет, блядь. Вода. Мост деревянный. Хорошо. Не безмедный. Пизда, он еще одного убил. 1, 3, 3. Да вы угораете, 2, просто угораете. Вас убил челик 2-9, блядь. Ой, 1-9, блядь. А тебя не убил? Раунд Он меня в спину 2, ёбнул первого, блядь. Он бежал. меня в спину бомба первого бомба ёбнул. Бомба а вы ему слились вообще как боты, блядь. А! Просто долбоёб бежит, блядь, со счетом 1-9, блядь, всех убивает. Пока я Покайфил. Адресация. Подеваю там. Осторожно, граната! Дать хоть бы хоедали туда. Давайте обороняемся, ребят. Сейчас еще туда проблем. А, не, у меня нету самокашки, Понятно, Будешь, <свят> На, блядь. Игрок Сука, убийц. в дым меня хуйнуло, мразь. Он на сене, на сене АВП. Я не вижу его. У меня эти красные. Не Справа на тройке, по-моему. Или скала. да. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Король, убрал бы ты Защити авика, взял бы второго объекта. медика. Мы выиграем. Раунд вот выкуп Граната <странц ½> <envy guys sulker> <disparities> пошла! Два будет. Взрывается. Вы не пушите же, вы, блядь, где нахуй? Граната. я что-то надо ему пошел. Но я пушу. есть? Резы. Клять, это Настя, конечно, даже ресы, болеть его ебанский Бумка, скид, Бомба установлена. Настя, пошли. За мной иди. Машина. За мной иди Настя. 90. Все. Да не надо ему стату фармить, зачем? Мы победили! Nice. Бомба Ладно, А, давайте я пас по помощи. Давай, спокем. Лас пакет, блядь. Ну, Так-то тоже спать хочу, да. Ну, а если вам понравилась эта катка против Мастер Лиги, то ставьте ваш лайк. Если кто хочет План, то пишите в комментариях ваши ники, и тогда я может вас добавлю и возьму в Все. Всем пока.